Всем привет, с вами Дина. Давайте узнаем самые интересные новости. Японский бренд создал идеальный аксессуар для тех, кто буквально засыпает на ходу. Это надеваемая подушка. С ее помощью можно внезапно лечь или сесть где угодно. Идеальная одежда для того, чтобы раздражать людей в общественном транспорте рано утром. Концепция одежды родилась из идей подушки, которая помогает человеку полностью расслабиться в любое время и в любом месте. Впрочем, инновационное платье немного тяжелее, чем обычная одежда и весит более 5 килограмм. Кока-кола Фонт. Фирма Realme и Coca-Cola выпустили новый телефон. Корпус смартфона выполнен в стиле банки известного всем напитка, а на его задней поверхности изображен логотип бренда. В комплекте с Coca-Cola фоном идет необычный ключ для извлечения лотка SIM-карты, выполненный в форме пробки, стикер-пак и код Realmeow. Стоимость такого телефона всего 20 тысяч рублей. Другие известные бренды тоже заинтересовались такой коллаборацией. Кока-кола-фон для любителей колы, Лейс-фон и Принглс-фон для любителей чипсов. Кажется, компания запустила бесконечный процесс создания новых, лимитированных коллекций. В Екатеринбурге обнаружили пранкера года. Мужчина пришел на прием к менеджеру. Как только девушка вышла из кабинета, пранкер тут же запрыгнул в шкаф и затаился. Вернувшись в кабинет, девушка просто продолжила работу, но пранк зашел слишком далеко. Сотрудница уловила на себе чей-то взгляд и решила открыть шкаф. Оттуда прямо на нее выпрыгнул шутник и убежал. Лицо сотрудницы и представлять не надо. «Предвесеннее обострение? Больше мы его не видели. Спасибо хоть, что ничего не сломал и не украл», — прокомментировала ситуацию сотрудница офиса. Больше никаких ночных вечеринок. Ученые выяснили, что за одну бессонную ночь ваш мозг стареет на два года. В эксперименте участвовали 134 человека. Их возраст мозга определили с помощью МРТ, отталкиваясь от объемов тканей и жидкость. Одних лишили сна на 24 часа полностью, другим повезло больше. Им дали поспать 3 часа за ночь. В итоге оказалось, что одна бессонная ночь вызывает изменения в мозге, аналогичные тем, которые наблюдаются после года или двух старения. Но не все так грустно. Есть и хорошие новости. Чтобы обратно помолодеть, нужно просто один раз хорошо выспаться. Вот такие дела. На сегодня все. До встречи!